Добрый день! Делаем эксперимент с новым чудо-средством. В конце видео покажу, как оно называется. Вот, смотрите, столешница пошла пятнами. Я беру, просто его распыляю. Оставлю на несколько минут, так как оно быстро действует. И покажу, что получится. Вот видите, какая столешница. Пятнами. Жир рядом, газовая плита, оно все проявляется. Прошло 5 минут, я хочу просто щеточкой размазать это средство, то, что я напшикала. Чтобы оно равномерно было. Столешнике уже 10 лет, но посмотрим, отмоет или нет. Лету этим средством хорошо удалось отмыть. Надо еще с той стороны обработать. Эта часть, видите, как выглядит. Надо еще с той стороны обработать. Закончить окончательный вариант. Купила суперсредство. Вот, смотрите, побрызгала духовку. 15 минут прошло. Сейчас покажу, как она отмывается. Мне самой было интересно. Ань, посмотри. Смотри, чуть-чуть, посмотри, вот это вот, видишь? Ага. Оно же я ничем не отшкрябала, всеми железячками мира. Отмывается шикарно. Вот остается весь нагар на щеточке. Даже не надо применять усилия. Обалденное средство. Сейчас я вам его покажу. Оно, знаете, недорого стоит по сравнению с другими средствами вот чуть-чуть тряпочкой чистой протереть сейчас вот начисто вот так высушим и смотрите какая красота вот, тряпка какая грязная У -у -у. чистота и красота и никаких сложностей то я ее терла терла разные чудо мочалочки покупала и ничего не давало результата, теперь посмотрите, правда надо вымыть, руки разъедает. Начнем вытирать, нет времени. Я просто хотела другой эксперимент показать, как она посуду отмывает. Ну, пришлось чуть помыть старешницу. Сейчас вытру, щеточкой протерла. Вытираем. Для мытья столешницы у меня есть чудо-губка вот такая, она продается в трешках, она очень отмывает хорошо столешницу, можно даже никакими средства не пользоваться, но она потом после мытья исчезает, видите, она меняет свою форму, ее нельзя так помыть и она будет многоразовая, она просто исчезает. У столешницы стороновица чистая. Кафель хорошо отмывает. С чашки. Вообще шикарно. Видите, сколько на ней остается. Она была беленька. Ну, можно сказать, чисто. Она немножко пятнами у меня есть. Такая желтизна на пятнах. Видите, она чистая, идет столешница. А проявляется на ней рисуночек. Поэтому сдалека она так смотрит. А здесь, поближе к воде, она вытерлась, уже белая стала. Ну, менять пока не будем. Сегодня я хочу показать вам, как отмыть стеклянную посуду этим средством. Смотрите, это утятница. Верх от утятницы я уже помыла, вот видите какой он. Немножко упал здесь битый. Видите, чистый. А он был такой, как и сама утятница. Вот видите, ну, можно, конечно, сказать, что возьми ножом пошкрябать. Да я шкрябала ножом, оно не отходит, видите? Это вот так вот сидеть шкрябать. Глаза на лоб залезут. А сейчас вам покажу это средство. Можно сказать, железячкой Да Я все терла, но не смывается полдня тереть, но не жирная, нет, я ее помыла, просушила тряпочкой, и сейчас покажу, как я ее обработаю, и что с нее получится. Беру это средство и начинаю обрабатывать. Сначала с этой стороны, немножко воняет, и руки немного такие разъедает. И оно должно постоять. Сейчас увидим результат. Я возьму щеточку немного попробую так обработать. Ну, добавить. Пусть еще постоит немножко. Но стекло просто по стенкам. Но все равно уже видно результат. Видите, оно как разъедает. Наверное, еще с той стороны надо. Наверное, с той и с той стороны. Все. Еще постоит. Вот она уже немного стекает по стеночкам. Но нам главное конечный результат. Крышку я мыла ровно 15 минут держала здесь прошло 5 минут. Прошло 10 минут. Сейчас я ее переверну. Пятницу я обработаю с другой стороны. Потому что у меня уже терпения не хватает. Но оно уже само белоснежное стекло стало прозрачное. Отражается. Вот. Не могу показать на камеру красивая становится так переворачиваю, я ее немножко просушу и переверну смою руку потому что очень сильно скользко наверное чтобы не раздела кожи надо было перчатки одеть и обрабатываем эти стороны Она а пенка не становится так чуть-чуть, видите. Все, ждем. Пошли потеки. Цвет меняется. Вот видите. На столешнице уже выделяется жир, стекает. Ну, подождем, подождем. Результат посмотрим. Попробуем. Интересно, вот вевшаяся грязь, здесь надо дольше подержать. Я ж трябать не буду. И просто интересно, как это средство всегда поведет без дополнительных усилий. Я пока отключу подожду 15 минут возвращаемся к моей утятнице я ничего не делала просто попила чай Смотрите, что происходит видите, жидкость выделилась другого цвета сейчас я переверну ну, видите, какого она цвета развела и она стала намного белее Сейчас я ее помою под водой и покажу вам результат територии чем не на обработала этим средством удачи в таком виде ту скажете я омыла с чем -то, -то не буду я мы с чем-то сейчас крыла помою под рано в в состоянии, потому что я ничем не могла они ничем не, могла... не стряпали а на начальную если с... вы то, видели сейчас я вытру потому что она сильно руки разведает и покажу результат посмотрите результат и я вам покажу уже наконец-то это средство как называется я очень довольна. Мне нравится вообще. Я ее мыла чем только угодно. Всякими порошками. И ферри, и абразивными. Сыпучими. И ничего не могла добиться такого результата. А это посреди сказка. Вот это средство. Видите? Мастер-клинер. Сейчас на него акция была 750 мг. А вот я купила новое. 50 мг в подарок. И вот... Я пользуюсь этим средством. Кому интересно, попробуйте тоже. Напишите в комментариях. У вас также очищает, как у меня. Или не получается. Только руки одевайте в перчатки. Спасибо всем за внимание. Кому интересно видео было и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Вот название. Это не реклама, это просто название этого средства. Тем, что я попользовалась и предлагаю людям, чтобы тоже использовали это средство. Пока-пока! Всего вам доброго!